Всем привет, дорогие друзья! Я из Украины, из города Николаева. Я недавно запросил на вывод проекта Vest Deposit. Покажу вам, что я реально запросил денежки, и они пришли на мой кошелек. Заходим в историю операции. Вот. Как видите, 10 долларов я запросил на вывод на платежную систему NixMoney. Перехожу на свою платежную систему. Как и видите, 12 мая 2023 года. Сумма в размере 10 долларов. Вайс-депозит. Ванек 13.03. Выплата есть. Как и видите, проект платит. Покажу вам свой личный кабинет в проекте. При регистрации вам, друзья, дают бонус 10 долларов. Если вы делаете хотя бы минимальный вклад, вы получаете еще 10 долларов. И, в общем, у вас 20 бонусных 20 долларов. И ваш пассивный доход это 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Чем больше ваша инвестиция, тем, соответственно, вы больше зарабатываете. Основной счет. Это тот счет, который вы можете выводить средства соответственно. Предоплата это тот счет, который, с которого вы создаете дальнейшие инвестиции в проекте. Пробосчет он действует 17 неделя. Выплата недели это сколько ожидается на текущую неделю. Ну, вклады программ по вашим всем программам и ожидается выплаты по всем вашим программам. Адаптация проходит уже в 4 недели, карма должна быть более 100%. Капитал по вашим программам и сколько я инвестировал за данный период. Текущий ролл, индекс взаимопомощи, сколько я помог проекту и моя текущая карма. Программа взаимного финансирования, как видите, показывает сколько я инвестировал показывают когда выплата вот например через одну неделю показывают В понедельник час двадцать и сколько ожидается выплата можно зарабатывать на партнерах если приглашать друзей знакомых вы будете зарабатывать 10 по конценту например если 20 долларов человек инвестировал создал на них программы вы соответственно получаете 2 доллара на основной счет который вы можете сразу вывести Плюс тут есть матрица еще. За трех активированных людей. Вы должны сначала ее приобрести. Вот, создать матрицу. За один тед. Когда у вас трое человек активируют от 20 долларов, вы заработаете бонус 15 долларов. Плюс 1 доллар вы получите за активацию обратно. Соответственно. Покажу свои достижения. Свою покажу график, выпад свой. Как видите, у меня, по пятую неделю включительно, видите, по выплату вот на первой неделе, правда, у меня вот, как видите, выплата четыре доллара. Я уже на следующей неделе уже выровняю свой график, и у меня уже будет ровно 55 долларов, соответственно, на каждой неделе. А уже, потом уже, соответственно, я уже буду по финансовым, уже буду потом уже повышать и выше. Что, друзья, инвестируйте деньги и зарабатывайте. Суб... Вайт-депозит очень надежный проект. В нем можно зарабатывать, не рискуя. Самый надежный проект в интернете. Работает уже более 6 лет по всему миру. Всем, друзья, удачных инвестиций! Берегите себя. Всем пока!